Как он армян агрессивный нахуй. Пошли, пошли, пошли, возьмем А, ну да, конечно сейчас. А пошли, Спасибо, друзья Да зайди, пошли, сука пошли, пошли, пошли, пошли, пошли, пошли, пошли, пошли, пошли, А пошли, пошли, пошли, А я знаю